А вы что, имеете ямка. право на яме стоять? Но это не яма, ямка, понимаешь? Что значит ямка? Ну, Нифига себе! Нифига себе! Капец! петь! Посмотрите, как у гнется удилище. Ёшкин кот, да? Давай! Обалдеть! Обалдеть! Нестор, я тебя люблю! О, ребята, это красиво! Вы поняли, да? Смотри, как красавца он выпускает. Правда? Да. Давай снимай! Да, мы знаем, что мы идем. Мы работаем по Да, очень хорошо. Михайлович. Иди вашу лодку. Красивая, нравится? Да. Поэтому я хочу посмотреть. Только не снимай. Почему? Нет, я, я не, не у вас из дома, с... извините. Я имею право снимать. Что, что? Вижу у вас удочки. Да. Вы из рыбалки Балтии. Мельниченко знаете? Больше? Еще раз. Мельниченко? Мельниченко? Да. Только... Знаем, да, и что? Ну, да, знаем. Да, Ничего страшного. Я да. очень да. хорошо знаю Мельниченко. От, да. так, от него, вы... не от него. Какая разница? вижу у вас удочки. Рыба у вас есть? Нет. Вы только выезжаете? Мы только выезжаем. Вы же видите, что это спортивная лодка. Лодку рыба не берется. У нас в одном аэраторе приманки, и в другом эраторе приманки. Рыбохоронный патруль. Да. Наконец лиф Михайлович. Стой. На что ловите, покажите, пожалуйста. А вот вот. Угу. Понял. Что поймали? Да, вообще ничего. Вообще ничего. Понял. Хорошо. Удачи вам. Всё, да. Все хорошо. Здрасте. рыбоохоронный патруль. А. Как рыбалка? Да, никак. Никак? никак? Это так от жены на свежий воздух. Я ОД. ноль два семьдесят Мы сейчас к ним, к ним не можем подходить пока они не закончат промысел а как только закончат да мы можем к ним подходить все проверим документы и журнал все я вас понял всё, хорошо что... доброго дня здравствуйте все остальные сетки еще что... есть у нас стоят на промысе два да я Потому этого рыбака я знаю, такие были рыбаки все, как он, то на воде был, был порядок. Все правильно? Угу. Маломеров тут нет. Тут вся рыба. О, Ой, Красавчик какой. Я вижу у вас там постановка была сегодня, да? Да, да. Так, ну вот какая-то красная бутылочка, друзья. По сигареты. А, то, -то... то пачки по сигарет. Мы с вами раз на рейде. Ищем в сети. В этот раз опять поднялись немножко выше по течению. Доброго дня. Здравствуйте. Рыбакованный патруль. Ой, тихо, тихо. Нет у нас рыбаки. Рыбаки? Да. да. Не-не, мужчина, мы сегодня недозрачный, но муху не ловили, сразу скажу, у нас один судак, можете обыскать всю лодку, рыбу не найдете, в кустах мы ее не прячем ни там, ни здесь, стоят там еще лодка белая, ну, я вам объясняю, чтобы мы с вами встречались. Доро... Веста Доро... закончилась, хороший, хороший запах. Хороший ну, запах. Покажите, пожалуйста, что поймали. Закрытие сезона. Покажи судакасову, вот. Нет, подождите, нет, они заберут, ну нахер. Давайте... Вот. Не, не, не мужчина, один судак, реально. Так сейчас вроде как навигация закрыта. Это мы уже знаем. Это мы слышали. И что? Ничего так. Ничего? Ну, а она, вы, она, она же закрыта для всех, правильно? Не, ну вы говорите про навигацию, вы кто такой? Мы? Рыбоохранный не, патруль. Она? А? Рыбоохранный патруль. А, ребят, это... Человек, Человек просто выехал, Вы не обращайте внимательно. Нашел ловим? Джик! Покажите? А чё бурона? Мне хотел перевязать полегче. А я поставил бровь вот, уже. Что-то все обрезанные снасти, что-то как-то оно... Мы ведь одели обрыва одного, ну сразу в троих обрывать. Да мы сидели вообще переходили. Ели здесь, покажите у меня снасть у тяжелая, Я хотел пересадили. отмотать. Мы мужчина. ловили там, ловили на лёгкие. Здесь мы стали сидим. глубина, Чего оно, блин, тяжелое. что у вас? Покажите, мужчины. Да у меня ничего тоже, вот у меня низкая, вы только вот встали, вот смотри, что думаешь, что я на драч ловлю, только смотри мои У матери. всех, у троих, все ну, опаленные снасти, вам, ни у кого да, нет, ну, ни силикона, не ничего нет ну, мы, мы идем, мы, мы, мы Там здесь яма, тут тяжелые мы джиги вывели, там, там ловили мелко, ловили. вот сейчас ставим легкие джиги Откруйте, пожалуйста, лечо, самому надо, да? Тогда, да? Снять. Ох, ебать! А да? ну... Так что, так это не на драчи, ребят? Сейчас посмотрим! Ну, посмотрим. Нифига себе! себе! да, Нифига себе! И это что вы? да, На да, на... на... ребята! да, ну, да, вот А ну, ну, открой, на... открой! Открой, да, открой, да, Сказать. на электро... А ну что не берешься? Ферилхи... <смех> <смех> <смех> мы ну это самое. Да что думаешь, что не так, все... давайте по константину. да. Давайте, к бережку, да. Как можно такую рыбу, как да можно такую рыбу вытащить, а объясните можно? мне. Можно. Да вот. Это да, ну, было минут Давайте носом туда. Да этот э, тяжелый джиг, на обстук с вот. А вот, вот, вот, вот, вот, придется раздеваться. Чтобы посмотреть, порван или нет, да? Я правильно понимаю? А, да, да, да. Ости, если рыба порвана, значит это что? Если ребята, Пока... <смех> нет, если <смех> она если <смех> она <смех> бок А, вот эта сетка не ваша, ребят? Вон она лежит. Не дай бог. Не дай бог. А? Не наши да, наши Мы сети. вообще сети, это не наши каталоги. Посесесети, вы... вот смотрите, в лодке что бы было у вас, если бы у вас сети? У вас было бы в лодке гряз. Если бы было видно на драче рыбу, у вас было бы лодки. А Можете смотреть, ребята, что? Понимаете? Есть нет, рыбу вещи. надо посмотреть, ну, действительно, ну, она прирезана ну, или нет. Ну, блин, Самира, еппарный театр. Он Прям первый тут... раз в жизни. У меня жуки, друзья, до сих пор. Ребята, слышите? А. По я еще вижу, вижу крови. Так, документы давайте. На кого будем оформлять протокол? А? Давайте посмотрим. На кто... кого оформлять будем протокол? А за, за что протокол? протокол? Как за что? За перелог. Ну, блин, у нас по рыбине у каждого. Ну что, как бы. Ну, смотри, по рыбе у каждого. Ну не по рыбе. Раз, два, три, четыре. Ребята, пять, шесть. Счет... 7 семь штук или? уже минимум мужики уже крыль... давайте посмотрим может все таки там есть рваная есть а конечно на большепанос Пандосы у вас тут есть как это не надо <плодисмент> перенаживать, а Просто пыль. оставим, да пойдем, вами... вот тут, что оно? Ну, ну, Рот, да, Рот рваный. Да нет, вентиль, вентиль. Вентиль, ну на море Вентиль, да? Один бывает что... боком ударил, а так по а своему подругу, под чу. Смотрите, смотрите. По-любому, конечно, по-любому вентер. Да какой вентери? ветер мы отвечаем, Ребята. что никого в вентере? ну вентере, вот ветер. вам профессионал. Мужики, скажи. джига, толстолобу, то вот, как вы ловили вот, толстолоба? Вот вот как вы толстолоба ловили? Станьте с нами, посмотрите. Вот стань, стань, стань, сейчас с нами, станьте. Стань, стань, стань, стань, стань, стань. стань. стань. Пойдем пару раз на рыбалку, посмотрим.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 А толстолоба как? Толстолоба, объясняй, мы с утра встали, толстолоб с утра стоит на дне, на корчах, понимаешь? Мы на корчах ловим только. Вот здесь стоит яма, вот мы сейчас стояли на яме, вы у нас... А вы что, имеете право на яме стоять? Ну это не яма, ямка, понимаешь? Что значит ямка? Посмотри, идет дно да? Вы не имеете права стоять на зимовальных ямах? А какая это? Спуск идет на 6-7, а зимовальная яма вон 10-12 метров, мы до нее не дошли даже. Зимовальная яма внизу, по-моему, она Давайте посмотрим на вот этого, ну надо доставать. Блин. Мужики, достаньте его. Ну, я... <смех> я с ним боролся, я не хочу, блин, смотрите, даже трогать. О, смотрите, да вижу. вижу, вижу. Один... Это у него там от... забито, себе... блин, второе дно, блин. Здесь, давай, вытаскивай. Тут одно, тут есть только одно отделение, ага. вот, он, вот, он. О, вот. Он, смотри, ебать там еще. Что нет, нет, нет смотри, да, нету, блин. Один нету, столом нету. там лежит и сомик маленький, все. Так вот еще один сомик так, лежит, давай, блин. Давай. Вон еще один сомик лежит. Как это? О. Порезано, да? Ну а О, что же? Так, а. он уже в лодке порезался. Да-да-да. на -да 35. На -да. килограмм. 35 взял. Плюс-минус здесь. Ну, подъехали здесь. Наши друзья. Карась на а что ловили, мужики? Вот карася мы сказали, что вот случайно а? зацепились за сети Света и взяли карася там, два толстого и так и осталось там. За сети? Да. Ну этот брали за Труп, это самое. За рот, за рот, за за рот, рот. Да, рот, рот, рот. Да, все ну что мы? Ну что-то он грязный весь, черный, бля. болотина. Ну вот, смотрите, да, мужики. Ну вот, ну, так, вот этот джиг, что смотри, ну ты показываешь а мне. Что, что да? Это что, вам показываете нашу рыбу? Вы ее видели да. уже, ребята? Да. Давайте еще. Да. доставайте что? эту рыбу. Оп. И вот еще один. Так, вот. Еще. Ага, через этот. Да, вот. Вот он. О, застрял, блядь. А там? Вот там. А, вы же уже смотрели там. Так. За вот он, жилья. да? Ну, за, что-то же. Понятно, что его брали на... На джиг. Какая там джига? Джига? вот Смотрите, какая джига. Ай-яй-яй-яй. яй яй, -яй, -яй муха Смотрите. Смотрите. Вот джига. Вот она. Что это надо? Разорванная джиг. рыба. Да, джига за рот вон взятый. Тоже там порвано. А он сейчас везде порван. Да, ну. Та перестаньте. Ага. На. Перестаньте. На. И втроем сидят, и у всех опаленные э, снасти. Ни одного не было, ни одного, ни одного джиголовки, ни одной. Как это? Меня зовут Александр. Александр. Да. Встаньте, да, хотите снять, Да-да-да. Подождите, не будем ничего смотреть. Это, это позорище, понимаете? Вот так вот брать, блядь, и вот так вот рвать рыбу, блядь. Посмотрите. Подождите, ну вот она, вот смотрите, он же резаный. Он не резан. А там стоит рыба, и мы ее даже не брали. Вот он резаный. Это пойбанный, да. Но вот это. Все стоят и ловят наджи. Сом резанный. Мы его не резаем. Обалдеть. Обалдеть. Офигеть. А. Днестр, я тебя люблю. Дедушка, ну Правильно, дедушка Днестр. Вы, наверное, видели мои видео. Да. Да? да. Ну так давайте тогда отпускаем, что. Сорок Я его не подниму, Помочь? Я спрашиваю. А? Давай, Сань. Давай, подумай. Рыбagus. О, ребята, это красиво. Вы поняли, да? Смотри, какого красавца он выпускает. Правда? Да. Мне сразу нужно знать своих героев. Смотри, что не упасть в воду. <bromido> Я бы в руках так замазаться. Кошмар, Мне блин. Сейчас с собой утянуть. Снимай-ка, <псилы> Отойдет? Отойдет. Ушел? Сразу, да? Что, я просто засрался весь. Из зубы. Ну, ради <связь> такого дела. <связь> это стоило того. <связь> видел это, блин, не хотел снять видео, <связь> это телефон взяли. Чем он прорвал посадку? Я все руки О, вижу. Я его зажду, я это, что? Это? Все, все, все, три. Три Три? три, три. По-честному? По-честному? По-честному Так, вы уже выезжаете домой, да? Мы, мы не можем, мы можем. Вот она, дырка, видите? Вот друзья. взял Это дырка Ну видно, что дырка одна, то есть не ни, ни тройник, ничего нет. Нет. Как а, какие там биркованные, мы достали ее Там бутылок даже не было. нет Биркованная, не меченая не... Там то, там вот, где-то mm -hmm. там, там, там то, где-то с вот. смотри Так, смотри. Не, смотри. Не смотри. Не смотри. снимай видео, смотри. давай да, Ну, надо ну надо ты потом будешь А ворочевый, дрочками Поймал и все. Эту нужно, Нет Его видимо Фокос, тот самый? Сегодня сегодня у него еще не вот реально. мой ну, ну, день, мой день. Все, блин, все блин, хорошо ловит. Ну блин, капец. Кстати, ко мне гнется. Удилище, Йоршкин Что ж надо не тот кто мне руку вырвал Устал принципе не знаю как ты вырвали я не знаю Блин. О! Так. Снимайте, снимайте. Чтобы потом не говорили Смотри. Смотри. Никому наше место, пожалуйста, не сдавайте. понял? Сейчас посмотрим, куда, за что он поймёт? Ну вот за что? Смотри, конечно, посмотрим. Вон силикон. Вон силикон. Вон силикон. Как он закрутил. Закрутил. Я говорю. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, Валера, посмотри, нашел на... а, что ты делаешь? Ну, это Дальше. Ну, вообще его может даже... Он не в рот, а даже вот. Вот здесь. Он ударил, и я его зацепил волну за, за бок. Так подождите, где именно нитка, через это самое? Никто сейчас крутился, но вокруг просто. Да, нет, я, Возле, я хочу Он его за бок поймали он его он проглотил. Он Не забыл, зажал. А все ты ключок. Ну выпускайте его. Пока, пока он живой, пока еще не, на вас еще не составили второй протокол, и, и... за перелог. Это а, раковище, мы да, мы его пойдем, так, не не выпускаем, выпускаем, да. ребят. И, У и, вас и... законную вашу рыбу, вы уже поймали. Все. все, вы показали, что вы поймали его на законную снасть? Да, все. Да, да, да, да, да. все. Давай самолично бери и выкидывай. Да. Ну да. Вот, вот, вот, вот right. такой крючок, друзья, и вот такая вот рыбка. Это ж надо таких самов ловить, а? Понятно. Согласен, что вы переловили. Да. Правильно? Конечно. Дальше. Претензий. Претензий не имею. Да. Это уписи зятых рыб, да? Да. Угу. Хотите обрезать? Зачем? Да не надо, уже обрезать. Мы уже держим. А, достать. О, о, о, го го го го го го Смотрите. Как вас зовут? Я извиняюсь, мы не представились, а рыбохронный патруль Одесский Макарец Олег Михайлович А как так, а? Что, неужели не хватает на жизнь, а? Вот что надо рвать рыбу тем дрочами? Ну, а что вы делаете? Да. Ну да. что, мы опять возле Тудорова, друзья Посмотрим, что-нибудь изменилось или нет? Возьмем к середине, наверное. Да, да, да, к серединке. Можно посмотреть по это самое. По бутылке. бутылка молдавская, Поэтому наверняка и сеть молдавская. Ну что ж, вторая сеть. Прямо, смотрите, друзья. Напротив Майами. Что, не надо документы для пока? Да, мы знаем, что вы пробусловик. Мы в курсе дела.